Здравствуйте, товарищи! Пенсионная реформа стала подлым ударом в спину рабочего класса России! Мы работаем, не выкладывая рук, здравоохранения которого нет, ужасные условия труда, продолжительность здоровой жизни мужчины-россиянина 59 лет! Люди и так доживают на до пенсии инвалидами. Теперь нам говорят 65. Кто может так? Никто так не может. Говорят, денег нет. Для пенсионеров денег. Ложь! Есть деньги. В 2012 году 26% отчисления в пенсионный фонд установили норму. Завыли биржу и предприниматели. Нет, не можем. На Куршевее денег нет, на Яхты денег нет, на мерседеса денег нет. Оставили 22. Налоговый маневр. А потом выясняется, нету денег в пенсионном фонде. Как же так получилось? Нет способа. Надо повышать пенсионный возраст. ты не платит никто в этот пенсионный фонд. Круто работы идет, человек устраивается Что ему говорят? Здесь серая зарплата, здесь черная зарплата Здесь в конверте зарплата Как так? Никак не справиться А справиться очень просто с этим Необходимо установить отраслевые стандарты зарплаты труда По средней зарплате фактической в отрасли не хотят начислять формально, платить реально, пусть трое платят штрафы в налоговую необходимо разогнать весь этот пенсионный фонд государство должно взять на себя ответственность за стариков нужна государственная система пенсионного обеспечения так как было в Советском Союзе никаких льгот для чиновников в этой пенсионной системе вот там стоят вокруг, нас охраняют, они в 45 на пенсию уходят, потолки здесь шныряют, в 35 уходят, а рабочий человек до 65 должен работать. Как так? В Роснефти зарплата в год. 370 миллионов у топ-менеджмента. 370 миллионов, думайтесь, они платят пенсионный фонд не 22, а 10% льгота. Для них льгота на бедность, на яхты, на Куршевель. Все это необходимо разрушить. Как? Очень просто. Нам говорят, нет, революция это ужас. Если революция, то это кошмар. Знаете, жизнь, работать до смерти, это настоящий кошмар. У нас сейчас вопрос стоит так. Либо работать до смерти, либо изменить этот мир. А для кого-то это кошмар, а для кого-то освобождение, для нас, для тру трудей труда, это возможность жить по-человечески, это возможность освободиться, развивать твои творческие способности, это коммунизм, товарищи. А сейчас. Мы должны выйти на борьбу с пенсионной реформой в районные комитеты, к станциям метро, проходным, агитировать, агитировать и агитировать вместе с комитетами против пенсионной реформы. И 16-го выходим на очередной митинг. Митинговать, протестовать, бастовать. Другого пути у нас нет!